Мошенники не перестают удивлять, с каждым разом придумывая все новые уловки. На этот раз это акция мессенджеров. Как мошенники выманивают деньги у россиян в социальных сетях, выясняла наш корреспондент. Новая уловка мошенников – акции мессенджеров. Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованным популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет 1 миллион долларов. Так рассказали в Сбербанке о новом виде мошенничества. Довольно часто люди попадаются на уловки мошенников. Но это и не закончится, говорит эксперт Казанского университета. В следующий раз придумаю что-то другое, да, то есть скажешь, допустим, да, по каким-то картам нельзя переводить, нужно перевести по другой карте, и давать вот за это там комиссию или что-то, то есть они придумывать могут. Конечно. Расскажем подробнее, как происходит мошенническая деятельность конкретно в мессенджерах. Участники конкурса могут выбрать любой мессенджер, а сайт выдает сумму в размере от 5 до 10 тысяч долларов. Далее жертва переходит в чат с неким администратором, где бот сообщает, что человек якобы попал в топ-100 пользователей соцсети и может получить еще 5 денежных призов. Итоговая сумма выигрыша составляет несколько тысяч долларов. В я сообщаю, что вы якобы выиграли средства в валюте, соответственно, чтобы перевести их в рубли, нужно заплатить на определенную комиссию, да, то есть, а заодно указать ваши данные, ваших карт да, и так далее, для того, чтобы снять них, на самом деле, еще больше средств. Эксперт Казанского университета рассказал о том, по какой технологии работают мошенники со своими жертвами. Некогда задуматься, некогда с кем-то посовещаться. Нужно принять решение и сейчас, а тут наречить приз. Ну и... Зачастую все мы испытываем потребность в деньгах, поэтому сразу готовы. Павел Устин утверждает, что задача мошенника – внести в трансовые состояние человека. Если вам обещают получить что-то взамен, при этом ничего не делая, в этом прослеживается однозначно что-то нечистое. И стоит помнить, что бесплатный сыр – только в мышеловке. В таком случае эксперты советуют включить критическое мышление, дать себе времен размышления, а не принимать решения сразу, либо же посоветоваться с кем-то из близких. Джимни Небаева, Универньюз.